Добрый день. Этим видео я начинаю новую большую рубрику. Назову ее как преодолеть свою сексуальную зависимость. Да-да, именно преодоление своей сексуальной зависимости. Это видео вступление. Здесь я расскажу про этот курс, для кого он нужен, что это даст, о чем он. Итак, почему я считаю, что это важно? Почему, собственно говоря, я решил записать этот курс? Почему я считаю, что важно для человека контролировать свои сексуальные желания? Ну вот смотрите, в нашей культуре постоянно эксплуатируется тема секса. Если мы посмотрим телевизор, развлекательные передачи, художественные фильмы, если мы посмотрим газеты, журналы, печатную продукцию, если мы выйдем на улицу, да, мы постоянно увидим эксплуатацию темы секса. С голубых экранов и из с печатных изданий нам постоянно говорят, что это очень важно, что секс очень важен в твоей жизни, что без него ты не сможешь, что секс является главным источником наслаждения. И там, и тут мы увидим везде обнаженные тела и стремление наслаждаться этими телами. И лично я считаю, что это... Огромное-огромное зло, которое приносит нам следование вот этой вот культуре всей. В этих видеоуроках я попытаюсь объяснить, почему именно так я считаю. Мы можем взять, например, 1990 год и это время. И посмотреть, какое удельное количество времени отводилось теме секса тогда и отводится теме секса сейчас. Ну и, собственно говоря, в качестве результата всего этого и плодов этого мы можем посмотреть, какое тогда было количество развро... разводов, изнасилований и сейчас. И сейчас станет нам всем ясно, что вот эта тема следования вот этой сексуальной революции, вот этой сексуальной раскрепощенности приводит нас к печальным последствиям. И в этом видео я тоже об этом расскажу. Итак, почему я считаю вправе себя рассказывать эту тему вам, делиться с вами этой теме. Так как я сам на себе ощутил последствия вот этой сексуальной революции, вот этой сексуальной вседозволенности, сам на себе ощутил последствия нашей, так сказать, культуры, в которой тема секса является одной из ключевых. И если посмотреть на разговоры современных мужчин и женщин, то, по сути дела, мы увидим всего лишь несколько тем. Это где заработать денег, и с кем бы позаниматься сексом, ну, по большому счету. И где-то лет 12 назад я реально задумался, что я хочу начать контролировать свои сексуальные желания. Лично я сам свои сексуальные желания хочу контролировать. И стал искать информацию, как это сделать. Я перепробовал огромное количество разных методик, изучил огромное количество книг, брал религиозную литературу, Библию, Тору Коран, ведическую литературу. Брал психологические методы, брал эзотерику. Разного-разного способа, раз, разного рода методы я перепробовал. Уже не учесть их, сколько, порядка, наверное, сорокаток так точно я наберу. И обнаружил, что какие-то из них работают, какие-то из них работают очень хорошо, а какие-то просто, знаете, звучит вот на бумаге красиво, учитаешь, вот прям, ну, красиво. но ну, в жизни ну, не работает это. И на протяжении последних 10 лет, наверное, даже 11 лет, можно сказать, что я успешно, успешно контролирую свои сексуальные желания. Я занимаюсь сексом только со своей женой. И для зачатия детей мы это делаем. Я считаю, что я достиг определенных успехов в этой области. Я, конечно же, не могу сказать, что я живу прям полностью как монах, нет. Но тем не менее, я способен их контролировать и не идти у них на поводу. Что мне, например, больше всего расстраивало, когда, я, когда в мой ум входило вот это вот сексуальное желание, Пока ты его не разрешишь естественным способом, ты от него не освободишь. Последние 10 лет я собирал эти методики и собрал их в единый большой курс. Ну, по крайней мере, на страницах он достаточно много занимает, более 40 страниц. Не знаю, сколько видеоуроков он займет, потому что я этой информацией делюсь впервые. Можно сказать, что она уникальна. В каком плане? Что... Да, конечно же, вы можете найти эти методики, разбросанные по всем источникам информации, начиная от Библии, Торы, психологической литературы, всяких ведических техник, аюрведических техник, эзотерических, психологических, но собранные именно в такой последовательности и опробованные лично на мне, то есть не на ком то там, не на какой-то возвышенном там человеке, не на каком-то йоге, а на обычном парне из Москвы, который пробовал эти техники и который говорит, что вот это работает техника, а это не работает. Наверное, вы такое нигде больше не берете, не найдете. Это мой авторский личный курс. Я считаю, что мне удалось снизить это количество вожделения в своем сознании и фактически, если уже не полностью, то, по крайней мере, по большей части его подчинить себе и я бы хотел поделиться это с вами. Итак, следующий вопрос, что включает в себя этот курс? Ну, в принципе, как и любой курс, он включает в себя сначала теорию, и затем практику. В теории я расскажу, что является сексуальным желанием, откуда оно возникает, к чему оно приводит, что оно дает, а что оно забирает. И какие последствия возникнут, если бездумно следовать этому желанию. И вторая часть этого курса будет посвящена непосредственно практике на практике я разберу конкретные шаги то есть я вам дам методику как шаг за шагом пройти по этому курсу какие шаги нужно сделать чтобы вы как минимум снизили зависимость от этого, в разы снизили. Вы можете мне сейчас спросить, слушай, а как я это посчитаю? А на самом деле это посчитать очень легко, очень легко. Можно вначале хотя бы примерно представить себе и прикинуть, посчитать в уме, а сколько количество раз в месяц, в неделю или в день кто-то занимается этим, и потом по прошествии курса, и по прошествию того, что вы будете делать эти упражнения, сколько вы будете тогда делать? И просто посчитайте количество. Одна цифра против другой цифры. И вы сразу увидите результат. Если вы действительно будете следовать этим правилам, то результат не заставит себя ждать. Это я вам гарантирую. Вот что, что, но это я вам точно даю гарантию. Она поможет. Следующий вопрос. Для кого рассчитан этот курс? Я считаю, что этот курс рассчитан на мужчин и женщин. Преимущественно, конечно, для мужчин. Потому что... Именно у мужчины вот эта вот сексуальная энергия, сексуальное желание, оно сильнее, оно ярче выражено, чем у женщин, и оно более разрушительные последствия имеет, чем у женщин. Женщины обычно они более скромные, они менее вот падки на вот такие вот легкие поверхностные отношения. Конечно же, везде бывают свои включения, но я сейчас про массу своим говорю. И, конечно же, мужчинам он будет полезен в первую очередь. По поводу возраста, ну, возраст, я думаю, что где-то вот с 20 лет, с 20 и где-то там до 60 лет. Вот это самая основная целевая группа этого курса, потому что до 20 это еще не особо актуально, есть там очень много других увлечений. И, собственно говоря, после 60 тоже у человека обычно вот эта либидо, вот этот уровень сексуального вожделения, он снижается. И обычно там тоже проблем уже с этих людей у людей нет. Ну и последний вопрос, который я хотел бы рассмотреть в рамках этого введения в курс. А что вы получите, пройдя этот курс? Если вы внимательно просмотрите все ролики от начала до конца и будете строго выполнять все упражнения, то я могу дать гарантию на то, что вы лучше сможете контролировать свое сексуальное вожделение. Понятное дело, что в этих роликах я дам, наверное, процентов 80 материала, не 100. Теорию, теорию я расскажу полностью, от начала до конца. И прошу не пугаться, в теории будет много отсылок к религиозном, эзотерическом таком вот контексте чтобы просто глубже понять вот эту философию желания. Потому что философию желания очень сложно объяснить психологическим языком. А откуда оно берется? А вот с точки зрения именно вот, э, религиозного, да, вот, духовных каких-то вещей, объяснить намного проще мне лично будет вам. И, соответственно, если вы внимательно пройдете от начала до конца каждую ступень этого курса, то вы увидите, что ваше сексуальное желание снизится в разы. И вы сможете его контролировать, более того, и вы сможете заниматься этим именно тогда, когда будет разумно, когда будет уместно, тогда когда, вы, тогда, когда вы этого захотите, а не тогда, когда это желание войдет вам в ум, и вы покорно побежите его исполнять. Здесь, наверное, комментариев писать просить не буду никого, это просто небольшое видео, в котором я рассказываю об этом курсе, рассказываю, что будет в этом курсе, для кого он будет, кому он будет полезен, вот. Еще раз подытожу, что это лично мой жизненный опыт. Это не является академическим учебником. Это, эти знания не, не, не преподаются нигде в университете. Это лично моя сборная солянка за 10 лет непосредственного изучения этого вопроса и решения его на практике в своей жизни лично мне эти знания помогли в этом курсе я даю примерно процентов 80 информации которую я собрал и которая работает теорию я даю всю от начала до конца но вот что касается практики есть несколько техник очень сильных которые помогают выбить это сексуальное желание из ума прямо буквально за минуту-две. Но они не для широких масс. Их я даю на своих психологических консультациях. Если кому-то нужно, в частном порядке могу поработать, рассказать. Они могут показаться неуместными для широкого круга слушателей, но для искренних искателей истины они засияют как бриллианты. И это дает мне основания. Полагать, что это поможет и вам. Ну, увидимся в курсе.